Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Смотрите, что у меня в руках – это настоящий огнетушитель. А все потому что, потому что что? Потому что сегодня мы снимаем видосик с суперсусом. Всем привет! Мы приехали в зону, точнее Сергей меня привез, значит, показать землянку, и чтобы я отработал прошлый грех, помог ему достроиться может там отпразднуем Новый год, ну короче, приехал в гости, Серега меня пригласил в гости, всем привет, кто меня не знает, я Суперсус, я в гостях у Сереги Трейсера сегодня на канале, и сегодня мы будем достраивать землянку, доводить до ума, я пообещал, что запрошу разрушенную землянку, я помогу строить новую, или хотя бы довести до ума, что я умею, помогу сделать сегодня. В общем, ребят, у нас целая рама сегодня. Я надеюсь, что сегодня будет без происшествий. Если что, я вот взял на всякий случай огнетушитель. А что, что огнетушитель это. А, это уже Я же надеюсь, ты, короче, там без всяких Не, опасных штук сказав, пришел. я сегодня без греха и на чистом пришел. Все, хорошо, тогда на погнали. На на чистом и на хорошем настроении. В общем, ребят, у нас сейчас предстоит где-то около минут 40-50 путь к землянке. И, в общем, сейчас покажем тебе, что мы там настроили. Может, здесь, Серега, Новый год отметим? Да ну нафиг, я лучше с Чак Норрисом его отмечу. Чего? Чак Норрис прикатил на танки и объявил новогоднее наступление. Новые игровые события World of Tanks, в котором ты можешь наряжать елку и украшать ангар для поддержания праздничной атмосферы. Ежедневные подарки от снегурочек, а также специальные задачи для самых мощных мужиков. Выполняй их, чтобы получить командира Чака Норриса. Его можно посадить в танк и наслаждаться той самой озвучкой из боевиков 90-х. Я сам себе нанес ранение. Пусть не обольщаются. Каждого игрока до 12 января под елкой ждет премиальный ПТ-САУ 4 уровня. Но это только начало. Регистрируйся по моей ссылке в описании и получи целый мешок новогодних подарков. 7 дней премиума, премиум танк Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов. Успей завербовать Чака Нориса. регистрируйся прямо сейчас по ссылке в описании. А мы пришли к землянке. Сус, шоу у тебя уже есть какое-то прям желание посмотреть, что там внутри? Ну, в принципе, ты по видосам видел? Ну, конечно, интересно. Давай с тобой зайдем, посмотрим. Ну, Сус, подписчики массово писали, без обид, короче, прежде чем тебя пустить в землянку. Стой, стой, стой, стой это подставка, это не дверь. Они, Нет, они, это ручка. Нет, они просили, Ручку и стой, не ломай. Ты пришел, уже ломаешь, короче. Подписчики вот просили, прежде чем Давай тебя пустить уже, внутрь, сразу. короче, они просили тебя обыскать на наличие там пиротехники, огненных всяких там предметов, там горючих всяких смесей. Ты не против? Не, против. Короче, у меня есть такой пинпоинтер поищем, что-то у тебя пищит а, молния. это мол, молния, молния что-то у тебя в кармане тут такое зажигалка? так ты же не куришь зачем тебе зажигалка, если ты не против, Сус, я заберу у тебя так, давай, а, ну мобилка-то понятно а тут что у тебя пищит? молния так, Сус, без приколов, что у тебя тут такое? потому что я эту землянку строил, блин, давай что это за... зачем тебе? на вечер взял посветить там уже подсветил одну землянку Сус, давай без прикола, давай вот этот пояс шахида Ты, короче, оставляешь тут Мы открываем двери, и заходим в землянку Потому что, ребят, реально, очень много сил Вложено в эту землянку И, честно, я бы не хотел, бы, чтобы это, она сожглась Тем более, что ты же сам сказал, что пришел помогать, Ладно, короче да. Давай, все, это пусть у меня на хранении будет Больше ничего нету у тебя? Ну, нафигай. Да нет, у меня уже руки заняты Точно ничего нету у тебя? Я просто так поверю да не, вроде пустой, в принципе, что там в рюкзаку, вроде все нормально. Ну смотри, я да. надеюсь, что ты ничего там тихонько втихая не пронес. Ну что, смотри, вот тут, короче, снизу. Все да все, верю, верю, верю, верю. Все, давай, открываем зеленку, заходим, да, давай. Все, можно я рюкзак Ой, себе девять, заберу? Еще, да. Давай, все, подальше. А греха. Да, от греха подальше, вот, в принципе, что. Видишь, Ух это ты. подпорка такая, короче, а ты ее чуть не выломал уже. В принципе, тут немножко бардак, я еще не прибрался до конца. Тут все на этапе строительства. О, нормально, вот и коньячок. Это не коньячок, это морилка. Тем более ты же не пьешь. Ох, ты, ты обчухал уже, я смотрел видео. Да, обчухал. В прошлой серии вскрыл пол морилкой, но уже высохло. Я шапки не взял. Да ничего страшного, хотите так. Мы еще раз, наверное, вскроем морилкой сегодня, ребята. Аккумуляторы надо вставить. Будет свет. Будет сигналки. Нет, сигналки нету. В общем, в принципе, как-то так. План работы сегодня у нас какой? Нужно сделать, ребята, кровати. В общем было много комментариев на тему кроватей либо шконки делать как на тюрьме где-то либо же делать двухъярусную кровать с вот этой Ладно, стороной. говори, что делать, я все помогу Буду Я думаю, мы сейчас с тобой первым делом займемся тем, что сделаем шконки ага. а ребятам на улице поручим задание, чтобы они вот эти штуки, я забыл, вот писали в комментариях, как они называются боковушки вот эти надо будет досками зашить ага. а мы короче с этих досок, они короче, смотри, блин, все равно еще лед остался на них мы сейчас его очистим, сделаем две шконки, одна ага. будет с этой стороны, одна с этой. Ну, Потом, Ладно. в принципе, их можно будет, если что, переделать в двухъярусную кровать. Ты как думаешь, двухъярусную кровать тут будет лучше? Правда, я 15 лет на работаю, я тебе все помогу, что надо. Все, Придел. договорились. Все, ребята, выходим на улицу. Все, И... Что скажешь, что сделать? Сейчас у нас будет запускаться рабочий процесс. Так, Су, только без приколов. Так что же забрал уже Кип? Потому что три месяца строилась землянка, не успели прийти, Артем уже тут начинает куховариться, таким читерским способом я научил, разжигает костер. Вам а мы тем временем сейчас. Не-не-не, или... тихо. Су су су су су оставь, оставь. Это не для тебя. Артем, спрячь. счет вот этих боковушек все-таки СУС посоветовал просто сейчас накрыть. Вот у нас там есть остатки гидробарьера, рубероид. Мы сейчас, короче, чем-то накроем и просто закидаем землей. И наконец-то покроем крышу тоже землей. А потом я другой раз приеду, и либо по весне засею все травичкой, чтобы было все красивенько. Зайцев заведешь кролей сверху. Тоже как вариант тут мини-ферму можно какую-то сделать. Филот филот. По три уха у зайца будет расти. Или этот край, сейчас так, застенен, кошак. Говорил рабом видео. Ого, притык Впритык чуть-чуть не хватило. Ну ничего, у нас еще есть гидробарьер. И в принципе тут еще есть залежние пленки. Я думаю, что материалов нам сегодня хватит. Думаешь? Я думаю, мы хорошо за за за сейчас за это вот, заизолируем Ну, либо засыпем заново Я вообще думал, на весну тут травой засеять Чтобы, знаешь, вот красивенько так было Вот, Смотрите, блин, тут еще такие обледенения, можно упасть Окна, движ, париж, тут травка зеленая Ну, должно красиво быть Так, а что тут делать? Колян, что тут делать? Смотри, щель такая получается. А добавим барьером, барьером? И все, да. же тоже воду не А с той стороны до краю, да? А, да, да? Ну все, тогда берем сейчас вот такую рейку сюда, ребят Прикручиваем, чтобы оно вот хорошо так было да и можно закапывать, наверное. Смотрите, ребята, как они посмерзались. Сейчас уже, кстати, чуть-чуть маленькая отепель пошла. Сейчас где-то ноль. А, огнем их. Оп, давай, пока, пока что, давай, все, что без огня, вот, все, все будем делать, что без огня. Решили, что нужно вот эти все пеньки, которые вот так торчат, немножко подрезать. Сусанин вызвался завести пилу. Су, стой, там же ж надо это... Вот эту черную штучку на первое положение поставить. Зажми ручку, да, вот так. Сложными манипуляциями СУС выровнял вот эту стенку. И теперь, я думаю, можно уже накрывать рубероидом. На да, вот это можно на дрова сжечь будет. Вот так вот. Жечь, мне нравится слово. Вот это же сжечь, тебе так нравится. Слушай, не работал, чтобы вы поняли настройки уже три года. Ну что ж ты сделаешь? Хочешь, не хочешь? Ну, шо, сил... Саморезы хоть не, не разучился, раскручивать. Раскру... закрывается. не силая, придется отрабатывать. Надо вспоминать навыки. Саморезы еще, помнишь, как закручивать? Ну, нажимай кнопочку и она крутится. О, песня. Это для ленивых это штука. Очень классная штука. С помощью нее тут, можно сказать, вся землянка построилась. Очень удобно. Так, ну что, ну хоть на финальную серию, так сказать. Ну, это не финальная серия, но завершение проекта уже. Прикручен. А, да, тоже прикрутить надо, чтобы держалась. Сусанин наконец-то пришел. Держал все-таки обещание, сказал, что поможет новую построить. Мы тут все, зашили Толью, Робероидом. Остатки там клеенки использовали, потому что чуть-чуть вот. не хватило. Да, и что, начинаем засыпать. Смотрите, земля просто камень. Сейчас красиво все засыпем. Сделаем такой скат, чтобы ну, вода стекала. Потом еще там через пару серий, наверное, вокруг обкопаем такую канаву и я надеюсь, Элё, а что. Ну, блин холодно не будет. Давай паяльник. <смех> паяльную лампу расклеим. Да не гони, давай так, копаем. А паяльной лампой подогреть можно было бы. Да ну растаял бы да, У нас лопаты всего лишь две, а рук очень много. И работы в принципе тоже немало. Мы решили параллельно запустить второй процесс. В общем, для этого дела мы привлечем колена. Колян, пошли с тобой внутрь. В общем, ситуация следующая. Видишь, у нас засралась лестница немножко. Здесь есть вот местами остатки льда. Нужно, смотри, я сейчас тебе дам какое-то приспособление. Нужно будет вот этот песок стереть. Где-то вот тут лед. ты можешь горелкой взять вот так растопить. Вот только баллоны там поменяешь, потому что я тут уже сел. В общем, видишь, вот эти остатки льда, они плохо сошкрябываются. Вот тут такие звуки страшные. Ну да. А, короче, нужно будет очистить, обжечь вот так красиво, а потом когда обожжем, мы вскроем это все дело морилкой. А еще морилкой? Ну типа да, чтобы по красоте было. Что и еще раз получилось? надеюсь сегодня успеем закрасить пол морилкой. А что у нас там был? Там дрова будут. А дрова? Дровник, короче, мне написали Красно. в комментах дровник правильно а, называется. Кстати, ну удобно будет. Да. То есть целую ночь можешь топить даже до бесконечности. Еще ребята, кстати, э, не помню кто, кто-то один написал очень хорошую мысль, но ну, я не знаю реализуем ли мы ее. Он посоветовал вот так трубу пустить внутри. А потом дымоход сделать тут И вот эта труба, которая тут будет, она будет отдавать больше тепла И реально здесь будет тупо баня Вот почти дословно процитировал комментарий Дружище, спасибо за совет Не знаю, или мы им воспользуемся, но это очень грамотный совет Ну, короче, пожмем, посмотрим В общем, Колян, я тебя оставляю Найдешь какой-то инструмент, вот, вот эти остатки льда Ты можешь растопить, потом очистить Там есть наждачечка, шлифонешь, малость И, короче, этот Окей, Ну ты понял, короче, все А я пошел дальше копать Сусанин, ты что не копаешь? Могу копать, могу не копать Серега, построим тебе землянку. В принципе, видите, работа идет быстро. Все, давай, Денис, я тебя поменяю. Или давай тебя, Сусаню, чтобы ты отдохнул немножко. Чистая лестница, я уже чистил ее от льда, от песка, от всего остального, что тут было, от всего мусора. И сейчас я ее буду пытаться как-то обжигать. Не, что-то результат от горелки вообще никак очень. Я думал, что она сразу все возьмет там, отпалится быстренько. Но они, на самом деле, слишком сырые. Не, что-то, когда шумы их не опалим сегодня, потому что они настолько сильно замерзли, что они просто высыхают. Видите? Наверное, каждую ступеньку придется нам высушить изначально, а потом же мы их только сможем обжечь. Не знаю, я ее пока месяц высушил только. Обжигание еще даже не видно, даже никакого следа. Так, Друзья. Эти файра это была всего лишь приманка, чтобы поймать большую рыбу, я скормил мелкую и таки протащил огнемет. Стой, не уже горит! Не горит! Чувак, <сос> землянка чуть не сгорела заново! Да нормально! Смотри, она еще что-то подгорит! Блять, динах! <сос> <сос> <не сос> <произошло>. Нормально, <сос> все да четко, вот, вот, вот ты видишь? СУ! Что моя... это за Мы опаливаем! Что это такое? Стой! Что ты делаешь? Шо? Где я ты это, ты <сос> это взял? Да ты что с ступеньки баллончика? Глянь, я тебе дал горелку, вот! Так она закончилась блядь! Где ты Что это? Это что такое? Ты что делаешь? Это что, огнемет? Да нет, это я ступеньки парил. Где он это взял? Не знаю, у него Что тут красави... было? Я только слышу крики такие, бегу сюда. Да, Что случилось? Ступеньки парил им просто, братан. Все нормально, не расслабься. Все нормально. Короче, ребята, я не знаю, где он взял, смотрите. Как он сюда это пронес. Вот такой рюкзак у него на спине был. Вот я так понимаю, баллон с газом. И отсюда, наверное, идет пламя. Где ты взял эту штуку? То. Короче, ребята, Колян сказал, что лестница не обжигается. И вообще от греха подальше, чтобы не сгорела вся землянка. Я, наверное, короче, не буду обжигать. По крайней мере, сегодня точно ступеньки. Наверное, просто сейчас их еще раз почистим и замажем морилкой. Но сперва нам нужно вот эту сторону еще дозашить. Потому что вот эту сторону мы уже хорошо закопали. Смотрите, покажу вам. А сейчас будем заниматься второй стороной. Друзья, я открываю свой магазин мерча. Пока что в нем можно приобрести только вот такие вот Крутые кружки в такой вот коробочке, видите, коробочка чернобыльской тематики. Пока что все дизайны кружек тоже чернобыльской тематики. В дальнейшем, я не знаю, может что-то другое будет. В общем, смотрите, я тут взял с собой пару штук для того, чтобы вам показать. Вот одну показывал. Вот такая, типа, I love Припять. Вот такая. В общем, тут много-много разных... Классных всяких дизайнов Более подробно можете ознакомиться по ссылке в описании Я оставлю ссылку на инстаграм моего магазина В описании, можете переходить, смотреть Выбирать и заказывать и, и в комплекте еще вам будет идти Открытка с моим автографом, который я От руки буду подписывать каждому индивидуально Вот эти все кружки, которые я с собой взял Мы их разыграем среди тех, кто подпишется На инстаграм аккаунт Так сказать, моего магазина Просто подписывайтесь и мы случайным образом Сколько здесь, 9 кружек, если не ошибаюсь Мы эти 9 кружек отправим да, вам Пока и... еще светло, решили Сусанину Сделать небольшую экскурсию, потому что ты же только одну хату в этом селе видел. Да. Мы сейчас тебе покажем еще какую-то хату. О, вот, хата впереди. Да, вот, есть впереди какая-то хата. А, многие знают Андрюху Сусанина. А, у него есть свой YouTube канал но кто не знает, переходите, ссылка в описании. Андрюха видите, ж, Андрюха. Мы с Серегой снимали много роликов, уже есть там реакция. Особенно крайний ролик очень жирный. Я перебью, извини тебя, здесь. да. Я оставлю ссылку в описании. О, Мы смотрите. снимали много роликов с Сусаниным. Смотри, какая костка. Волки да. Барбин. Короче, последний ролик, реально, ребят, очень крутой. Вы вот, знаете, вот мне иногда еще алды пишут, что типа вот раньше были такие ролики, что ладошки потели. Так вот, если у Сусанина посмотрите крайний наш совместный ролик, то у вас реально будут ладошки потери. Очень жестко сходили, прикольно под киево Печерскую лавру в туннели, водопады, веревки. Серега, если что, профессионал по веревкам. С а ты по огню все. профессионал <свят> <свят> Кстати, ребята, многие писали, что землянку затопят, Но здесь такой уровень Грунтовых вод, что Видите, колодец глубокий А, все, есть уже вода, кстати Кстати, смотри, как он косо стоит Ого. Здесь, короче, раньше болота были, понял? И в колодце спускаться в этих местах Очень опасно, может вот произойти да. Такой из кругов Говорят, что если в колодец Есть днем очень глубокие, глубокие, то можно звезды, типа, якобы, угодить. Слышал такого? Не слышал. Короче, реально, пацаны, здесь не было воды. Может, кто-то помнит Хата. еще первые серии? Да. Вот именно эту хату я хотел тебе показать. Давай. Потому что другие хаты, они еще не развандалены. А, и они закрытые, понял? И мы не хотим ломать ничего, поэтому ведем тебя именно в эту. Зашли уже ближе к хате, смотрите, как все поросло. Весной, точнее, осенью было покрасивее, конечно. Это все дело. Да, мы чуть-чуть не с той стороны зашли. Ну, а там с той стороны уже тропа протоптана просто. Там. Ну, иногда. Тут получается, я уже говорил э, в некоторых роликах, но все равно под каждым роликом пишут. Это, ребята, третья зона. Она не ограждена колючкой. Здесь, как бы, такая, типа, зона отселения, но не принудительного была. Здесь было заражение когда-то, загрязнение, вернее, но не очень сильное. Поэтому, люди, по желанию, кто Здесь хотел... Те отсюда отселялись Но ну, новых людей как бы сюда не пускали То есть можно было заехать, только если у тебя родственники какие-то Или ты тут живешь Таким образом, получается, цивилизация отсюда Уходила, уходила, уходила И в конце концов да. люди просто Люди просто покинули свои дома А где-то с 17 -го года здесь сняли КПП Сделали заповедную зону, если не ошибаюсь И как бы доступ свободен Но покинутые такие вот села И никому они не нужны Вот пацаны уже с другой стороны быстрее нас обошли вот, И что, они что, уже а уходят Опа, это за личинка Это хлебница какая-то Что это реально? Хлебница, да, походу была? Да, на хлебнице, а мне на хлебницу больше похоже Вот это не дом, это какой-то магазин был или что? Не, магазин в другом месте а ты, Камрада, сюда не дома позвать? Я думал на Новый год его позвать Не, по печкам порыться, клады могут быть заложены В принципе, можно порыться поискать В этих, душниках... Камрад, в этом профессионал, можно будет это... В колосниках, да? Пошли дальше, пошли дальше, покажу тебе хату Я вообще думал, знаешь что? Я думал, короче, собрать здесь Ну, как можно больше блогеров, у кого получится ага. И Новый год встретить в землянке Она как раз к тому времени уже будет готовая Печечка есть, тепло будет, все дела а -а -а. Как тебе такая идея? Вообще супер. Все вот все это я подозреваю, какая-то сталкерская Нет, Типа, не не я взял, взял, взял, Да, взял, я вижу взял, тут взял. пол проваленный Ну, в принципе, такая хатка была Видишь, тут мародеры все уже развандалили что только можно Ну да, либо кто-то просто сам выселился Что ты делаешь тут? Ты видишь, печку разжигаю, дрова сырые, что-то не хочет гореть. Может помочь мне? А как ты мне можешь помочь? Ну как ты Я, уже я раз... же хозяин поп... разжигателей. Ну давай попробуй, помоги. Пожи. Да не, оставь себе. Я кошку покруче есть. Опа! Блин, я что-то все пайра забрал, а сус! Только давай осторожно, пожалуйста! Я надеюсь, на этот раз землянка не сгорит, ребята. Ха -ха. Ладно, ладно, живи, земляночка. Живи, земляночка. Слушай, там адская температура. Я теперь понимаю, почему то та землянка так быстро всполохнула. Лучше наверное не вытаскивать или вытащить? Нет, ну вытащи, вытащи. Только не подпыли ничего, пожалуйста. Давай, вытаскивай. Ух ты нихуя, иди глянь. Офигеть. Просто глянь в эти окна. Фу! Э -э. Тут! Какие-то на этот раз паленые фаера. Не то, что землянка, даже костер в печке не разгорелся. О. Ну, я тебе скажу, светил он очень люто, там температура просто ассоциация. <сёк _год> ну, ладно, я пошел, короче, дальше разжигать землянку. Да ну, там реально надо проветрить ее уже. Так, у Суса не получилось разжечь печку. Попытка номер два. Давай. У нас есть канистра с бензином. Поднимали, значит, это вот аборигену человека. Внутренний человек говорит, наверное, пись внутренний голос. Говорит, нет, это еще не пись. Что же мне делать? Говорит, убей вождя. Тут я вождя убью. Говорит, вот теперь писька за внутренний Так что это еще только начало. Да я понял, но мы как бы следим, огнетушители еще под рукой Я как бы понимаю, что мы им больше прикол тянем я бензин тяну Тяну, тяну, потягиваю, никак не вытяну Так, я не знаю, что мы там сейчас увидим, ребята Да, лучше иди, смотри, как пищу готовят Давай, заходи Твою мать! Ни черта не видно Тупо туман Противотуманную фару включаю Ничего не помогает Ну давай сейчас может пламя будет Лучше видно будет Фу, она будет долго выветриваться Наверное Что там? Давай закроем Может лучше разгорится Тяга нормальная <смех> <смех> Тупо, ребята, туман Да, фаер, землянка Иисуса Это, конечно, такая себе смесь Надо было все-таки отказываться от этой идеи Ну, в плане фаера Потому что, видишь, он как бы горел классно Но дрова, ребята, полностью сырые И вот такая беда Сейчас Слушай, вот я вот стою в метре от тебя Я тебя уже практически не вижу Не надо не Слушай, видеть, да, мы... мне кажется, надо выйти на улицу Потому что этот воздух, он, наверное, не совсем Полезный ну что, ребята, спустя немного-немало времени Сусанин таки смог разжечь костер, потому что я думал, что он уже теряет хватку. Давай, Пытался да. тут огнеметом мне сжечь землянку, потом фаером не смог печку разжечь, но все таки спустя время получилось. У -у -у. Ну что, давайте поднимемся наверх, я вам покажу, что мы уже сделали. А где у тебя второй этаж есть? Тут? Ну почти, да, второй этаж. Смотрите, ну та сторона, понятно, а засып... Тут у тебя? А чердак, я не знаю, можно второй этаж будет построить. Засыпали вот эту сторону. Опа. Шконки, я не знаю, успеем ли мы сегодня или нет сделать, потому что там Тёма нам готовит мясной торт. Я вам потом, ребята, покажу, как он будет готов. По-моему, он его не готовит, по-моему, он живой съел. Да, он что-то жует, вот как ни посмотри на него, он жует все время. Ну что, мы, наверное, все-таки сейчас опять очистим лестницу и хотя бы лестницу скроем сегодня морилкой и еще один слой пол. Ребята, оказывается, пока мы там все... разжигали. Тма, что ты уже приготовил? Да. Yeah. Я смотри, уже почти сажал. Давай сейчас СУС снимет пробу и скажет вкусно, невкусно? Вкусно. Значит, хавать можно. можно. Ну все, берем еще у нас по кусочку осталось. Блин, пока мы там ходили, смотрите, был целый торт. Он же круглый был, да, да, наверное? А по идее, круглый. О, бувало. А кто Слоник? Силькой. Десятки делали так ручкой. Прикидал, насколько мог. Конечно же, да, надо будет все красиво разровнять, чтобы такие ровные скаты были. Потом нужно будет вокруг такую здоровую-здоровую траншею выкопать, чтобы вода стекала. Давайте спустимся, посмотрим, чем суперсус занят. Наверное, опять что-то палит. Не, смотрите, заметает. заметает. Ну что, сейчас сюда заметает. Лестницу еще немножко заметем. И надо будет повторный слой залить еще морилки. Потому как оно подсохло и достаточно светлое такое. Ну, мне кажется, если темнее будет, будет красивее. Ну и лестницу скрыть в какой-то веке уже. А потом мы через пару дней сюда с каленом вернемся и зальем все уже красиво лаком. И лестницу, и пол. И нормальный проведем свет. Не буду делать спойлеры за свет. Было очень много крутых ваших, ребята, комментариев по поводу света. Кто-то говорил, ветрогенератор поставить. Кто-то Генератор такой, что под печки на элементах пельтье Кто-то там, короче, много-много чего Вот, в общем, как мы сделаем, чтобы здесь был Тупо автономный такой свет и бесплатный Я не буду говорить, как мы это сделаем Вы это увидите уже, ребята, в следующей серии Ну, сейчас что, быстренько все замазюкиваем И будем уходить Потому что по темноте тут страшно ходить Надо желательно выйти, пока еще не стемнеет Остались финальные аккорды Сейчас с Усаниным скрываем. Вот что-то последнее сделаю, это Второй... полезное для тебя Второй слой Делаем, ничего, ну, ты сегодня немного полезного чуть не спалил Не, ну блин, вот эти все приколы я с землянкой что, по профессии маляр штукатуры, красить у меня. Все, туда. давай Маляруй штукатурь, короче, мне пол Я тоже начну с другой стороны Сейчас я надеюсь После того, ребята, как мы второй слой зальем Нам будет, когда высохнет Более черный пол И потом уже можно будет залить ты, это все лаком Давай я посвечу, покажу, что мы там наделали. Ой, ребята, смотрите, уже тот угол опять подсох, опять уже белый. Короче, красили-красили, точнее вскрывали марилкой лестницу. В общем, Тусанин меня выгнал, сказал, я сам буду дышать этой морилкой. Короче, пожадничал меня этих паров, ароматов. Заканчиваем лестницу. А заканчиваем лестницу, чуть-чуть осталось. О, смотрите, как по-македонски, короче, в две руки. В принципе, ребята, как всегда сегодня произошло, запланировал один объем работы, сделали еще другой, но день сегодня произош... был достаточно крутой. Эм, Какой-то хаос происходил вообще такой непонятный, все что-то бегали, все что-то делали, там Сус пытался мне сжечь два раза землянку, но в принципе все хорошо. Видите, я же говорил, что не спалит он мне землянку, все хорошо. Так что вот, пока он не спалил мне землянку, надо, ребят, заканчивать видео. Напомню еще раз, ссылочка на мой видос на канале Супер Суса. Ну, точнее, где я снимался, будет в описании. Переходите, подписывайтесь на Суса. Кстати, Сус, сколько тебе доляма не хватает? 50 тысяч. 50 тысяч. Друзья, дописывайтесь, докидывайте еще паутинник. может до Нового года и добьем. Да, короче, можете подписаться на Сусанина и сказать: я подписался на него до ляма. У вас, короче, осталось немного времени, поэтому давайте, торопитесь. Ну что, ребята, а с вами был Сергей Трейсер. Надеюсь, вам ролик понравился. Я надеюсь, что мы сюда еще придем на Новый год и отпразднуем тут, короче. Все, знаете, но что делать. Что кого позвать на Новый год, кого вы хотели видеть на праздник. Я думаю, надо Камрада позвать, Игнатюка и Зеленого. Но я не знаю, или Зеленый так далеко приедет к нам на Новый год. Короче, все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. А мы, короче, в следующей серии будем делать здесь автономный, бесплатный, халявный свет.